Разлив Нила, как мы уже знаем, начинался в середине июля. Вода поднималась, затапливая берега. На берегах Нила египтяне строили земляные насыпи, отделявшие одно поле от другого. Достигнув вершины какой-нибудь преграды, река переливалась через нее и устремлялась дальше, образуя озеро. Дойдя до своей высшей точки... Вода надолго застаивалась на квадратных полях, образованных насыпями. Вокруг этих полей торчали журавли с кожаными ведрами, шадуфы, при помощи которых обнаженные меднокожие люди в набедренниках черпали воду из Нила и передавали ее все выше и выше в расположенные один над другим каналы. Так египтяне снабжали водой, поля, удаленные от Нила. Затем вода начинала спадать. Даже когда Нил возвращался в свое русло, на полях и в окружающих их каналах оставалось много воды,